Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами начинаем второй урок по прикладной психологии и Яншин. Для того, чтобы разобраться, каким же образом формируется наша психосоматика и что нам делать, чтобы она либо не формировалась, либо начать ее изменять в сторону здоровья. Итак, для того, чтобы... Вам понять, как все формируется, необходимо просто знать, как устроена наша нервная система. Здесь на слайде вы видите, что наша нервная система состоит как бы из двух ветвей. Это центральная нервная система, к которой относятся такие органы, как головной мозг и спинной мозг, и периферическая нервная система, куда входят у нас нервные окончания рецепторы, сами нервы и нервные узлы ганглии. Для чего нам это нужно? Нам это нужно для того, чтобы понимать, каким сигналом подается у нас тот или иной призыв к нашему органу или мышце, для того, чтобы она что-то делала или не делала. Потому что все блоки, которые формируются, они все-таки формируются по сигналу головного мозга. И нам важно понять, как проходит этот сигнал, на основании чего он формируется и какие непосредственно органы и системы он затрагивает. Вот давайте посмотрим, как это на самом деле происходит. Итак, у нас есть нервная ткань, которая непосредственно формирует нервную систему. Она состоит из нейронов и нейроглей. И вот наше, наше понимание нервной системы, оно все-таки больше сейчас должно углубиться в понимании соматической и вегетативной, то есть автономной нервной системы. Потому что у нас, собственно, и заболевания, которые мы хотим от них избавиться, психосоматика. Да? Давайте теперь посмотрим, из чего же это слово произошло, от каких фигурантов. Итак, вот спиной головной мозг сейчас оставим, а все внимание на соматическую нервную систему и вегетативную, автономную нервную систему, которая состоит еще из двух ветрей парасимпатической и симпатической. Обратите внимание, что вегетативная, то есть в скобочках автономная написана, мы как бы это делаем на уровне инстинктов, а вот соматическая – и у нас это заболевание называются, да, именно благодаря этому слову, вот это для нас очень важный раздел центральной нервной системы. Как же передаются сигналы непосредственно от нашего головного мозга, нашего такого процессора, который управляет всем нашим компьютером. Вот на этой непосредственной табличке вы видите, что области вегетативной нервной системы и как иннервация идет от нервов к тем или иным органам. Обращаю ваше внимание, что с левой и с правой стороны здесь непосредственно написано парасимпатический отдел и симпатический отдел. Это то, о чем мы говорили, на что делится наша нервная система. И тут прям расписаны такие подходы, да, откуда непосредственно идут сигналы. И вот от центральной нервной системы вы видите, что идут нервные сигналы к ресничке. но Они у нас самопроизвольно хлопают. Слезная железа. Мы можем на ветру сразу увидеть защитную реакцию, когда слезка выделяется. Подчелюстная и язычная железа для того, чтобы мы переваривали. Околоушная железа сердце, которое бьется непосредственно вне зависимости от того, Хотим мы, чтобы оно билось или не хотим. Легкие работают. Желудок, поджелудочная, тонкая кишка, печень, толстая кишка, мочевой пузырь, гонады и тазовый внутренний непосредственно нерв. Давайте посмотрим, за что отвечает симпатический отдел. Обратите внимание, что здесь сонная артерия, слюны железы, тоже, да, казалось бы, здесь подчелюстная и подъязычная железа, а здесь непосредственно слюнные железы. Вспоминаем, что если мы э, хотя бы представим себе лимон, то у нас идет слюноотделение. Сердце, оно может у нас сжиматься, например, от страха за близких. Легкие, мы можем, например, задерживать дыхание, уже понимая, что нам это необходимо, или просто от страха замираем сюда также входит желудок, тонкая кишка поджелудочная, надпочечники прибавляются, толстая кишка, мочевой пузырь и гонады, нижний брыжеечный узел и сегменты спинного мозга. Вроде бы и там, и там перекликаются органы и системы, но почему они выделены в разные? симпатический и парасимпатический отдел нашей нервной системы. Давайте разбираться. Итак, все, что касается центрального, центральной нервной системы, это все уровень инстинктов. Все, что касается симпатического отдела, это все, чем мы можем управлять благодаря нашим эмоциям. А управление идет через вегетативную рефлекторную дугу, Которая вот здесь отражена, и обращаю ваше внимание, что вегетативный узел, куда идет зелененький цвет и красный цвет, он как бы разъединен. То есть, вы видите, что зеленый цвет не проникает в красный, а красный не проникает в зеленый он находится в неком симпатическом узле. И в этом парасимпатическом узле находится жидкость, которая является проводником сигнала от мышцы, например. Да, мы видим, что здесь подключен а, непосредственно гладкая гладкой мускулатуре. И а, то, что ведет у нас в тело вегетативного нейрона для передачи сигнала. Вот это соединение, оно здесь... А, Сделано, так скажем, ну если поместим два электрода, например, не соприкасаясь, а в жидкость, да, ток будет проходить, но будет проходить благодаря тому, что там есть токопроводимая жидкость, а не изолятор. Вот такая токопроводимая жидкость нам крайне важна, и объясню потом почему. Давайте сейчас подробнее рассмотрим, как работает рефлекторная дуга. Нам это важно, потому что если мы будем понимать, как идут сигналы к нашим органам и системам, то мы можем ими и управлять. Итак, вот здесь в первую очередь я обращаю внимание на то, как проходят, по зеленому и фиолетовому цвету сигналы и как у нас происходит именно отдача команды. Итак, например, на кожу мы воздействуем ну, острым, холодным, горячим. То есть как-то ее раздражаем. Да? На самом деле для человека боли не существует. Есть некий отдел в мозге, который заведует болью. И вот если этот отдел выключить, то человек не будет понимать, что у него что-то происходит с телом. Ну, Например, оторвали ногу, он продолжает идти, истекает кровь и умирает. Да? Боль – это как сигнал, что здесь произошла какая-то неполадка, и нужно как-то реагировать на эту неполадку для того, чтобы ее ликвидировать. Итак, вы видите, что сигнал идет по зеленому цвету, проходит через спинно-мозговой узел отдает вот эту а, информацию, да, и назад уже получает реакцию, то есть в двигательном нейроне подходит уже команда да, к скелетной мышце, что ей нужно делать, то есть что а, сократиться, расслабиться, то есть что непосредственно нужно делать. Если же мы посмотрим на правую часть, то здесь непосредственно мы видим, как происходит то же самое с органом. То есть мы видим, как идет отдача по нейронам непосредственно к органам. То есть все наши чувствительные нейроны, они дают возможность получить команду от нашей центральной нервной системы и спуститься либо к мышцам, либо к органам. Мы видели, что симпатическая парасимпатическая система на что влияет. Вот это непосредственно сам нейрон. И обращаю ваше внимание, что вот эти нейроны, они между собой не переплетаются. То есть у нас есть огромное количество нейронов, но тело клетки, тело клетки никогда не срастается. То есть у нас могут идти дендриты, синапсы и аксоны к каким-то участкам. Но они между собой не переплетаются. Это важно, нужно понимать. Вот здесь находится 86 миллиардов нейронов. Это примерно 16 миллиардов нейронов находится только в коре больших полушарий. На первой картинке вы слева видите, что это похоже на схему какого-то, электронного устройства. Да. Здесь на правой картинке вы видите, как это в цветном томографе происходит. А вот в нижней картинке я как раз вам показала, что тело нейрона, видите, они между собой не переплетаются, не срастаются. Это невозможно в нашем организме. Каждый сигнал доходит до своего участка кожи, мышцы, органа самостоятельно. Не мешают друг с другом. Почему нам это важно? Потому что нам важно понять, как работает передача сигнала. И вот та жидкость, которая позволяет этот сигнал принимать и отдавать, да, она называется нейромедиатором. Я вам выбрала 5 основных нейромедиаторов, на которые, в общем-то, строится наша с вами вот эта взаимообразная передача информации. И первые в списке этих пяти нейромедиаторов – это глутаминовая кислота. Почему нам важно знать, что такое нейромедиаторы? Потому что если их будет недостаточно вот в этом узле, да, то мы, соответственно, либо получим слабый сигнал, либо не получим вообще. И как раз вот такие изменения в виде старческой деменции происходят с возрастом у человека, когда он вроде бы слышит, но не понимает, о чем говорят. То есть смысл теряется, да? Давайте посмотрим, на что влияет глютаминовая кислота. Глутаминовая кислота самый важнейший медиатор в мозге, потому что она заполняет порядка 40% нейронов. Если мы знаем, что их 86 миллиардов, посмотрите, какое огромное количество снабжает глутаминовая кислота для прохода сигнала. Связывание глютаминовой кислоты с рецептором нейронов приводит их к возбуждению. И с ее помощью передается информация, связанная с сенсорикой, движением и памятью. Но специально подпитывать мозг этой кислотой не нужно, потому что нейроны самостоятельно синтезируют это вещество прямо в окончаниях аксонов и выделяют его для передачи информации. То есть настолько наш организм умный, что вмешиваться особенно-то и не надо, главное не мешать. Следующий важный нейромедиатор – это дофамин. Он является одним из химических факторов внутреннего подкрепления, то есть он вызывает чувство удовлетворения, чем влияет на процессы мотивации и обучения. Дофамин вырабатывается при получении позитивного опыта, секса, вкусной пищи, приятных ощущений. И дофаминовые нейроны располагаются в трех зонах мозга – гипоталамусе, черной субстанции и вентральной подкрышке. В зависимости от расположения различаются их функции. Нейроны в гипоталамусе регулируют либидо, агрессивность и пищевую мотивацию. От количества дофаминов в черной субстанции зависит подвижность человека, насколько охотно он занимается спортом, гуляет или танцует. Также этот нейромедиатор чрезвычайно важен для когнитивной деятельности. Дофамин, который вырабатывается в вентральной покрышке, отвечает за скорость обработки информации. Эта зона мозга также дает человеку положительные эмоции, связанные с новизной, творчеством и юмором. То есть обратите внимание, что если глутаминовая кислота у нас влияет только на подвижность, то дофамин уже огромный спектр и самое главное помимо того что здесь есть какие-то эмоциональные моменты это еще и когнитивные функции вот если вы замечали то сейчас в обществе очень много людей которые ну как бы трудно до них доходит что-то да ты вроде бы говоришь и вроде бы говоришь понятно а они в ответ а я не понял, а как вот это делается? да? Часто переспрашивают, уточняют. Вот здесь не нужно раздражаться на таких людей, потому что а, очень может быть, что как раз этого нейромедиатора и не хватает. В процессе когнитивных функций а, он не дает возможности обрабатывать информацию правильно и быстро. Следующий важный нейромедиатор – это норадреналин. Он, э, совсем не нужно путать его с адреналином, потому что между ними есть очень большая разница. Адреналин – это уже гормон. А вот норадреналин – это нейромедиатор. И все нейромедиаторы очень тесно связаны с гормоном, с гормональным фоном. Там тоже это важно знать, потому что мы знаем, что с помощью гормонов очень часто сбивают какие-то приступы психосоматических заболеваний. Но гормоны – это то, чем мы можем управлять благодаря управлению эмоциями. Но об этом чуть позже. Оба вещества образуются из тирозина, одной из 20 аминокислот, входящих в состав белков и пищи. Вот здесь тоже очень важный момент, потому что нам кажется, что если мы будем э, как бы уменьшать количество белка, особенно животного, да там до минимума или вообще его будем исключать, то этого будет достаточно для того, чтобы получать тирозин, который очень необходим для выработки норадреналина. Когда мы принимаем пищу, богатую тирозином, мы получаем несколько граммов норадреналина, который активирует нервную систему и многие органы. А почему нам нужен норадреналин? Потому что он является главным медиатором симпатической нервной системы. Он способен как разогнать так и затормозить процессы, происходящие в теле. То есть активировать работу сердечной мышцы, сузить сосуды или наоборот расслабить стенки бронхов кишечника. И эти разнонаправленные изменения зависят от типа рецепторов, откликающихся на появление норадреналина. Он вырабатывается и в головном мозге в том числе. Этот нейромедиатор участвует в процессах обучения и запоминания информации. Кроме того, он способен снижать уровень тревожности, что очень важно в наше время, и увеличивать агрессивность. Норадреналин влияет на выраженность эмоциональных компонентов. То есть, как положительные эмоции, возникающие в стрессовых ситуациях, а так и отрицательные. Все это может усиливать либо азарт, либо радость победы, либо удовольствие от риска. А, то есть нам очень важно понимать, что здесь вот мы затрагиваем момент, что нейромедиаторы тесно связаны с гормонами и аминокислотами. Запомните, пожалуйста, это. Нам это еще пригодится. Следующий нейромедиатор – это ацетилхолин. Этот медиатор вырабатывается в нейромышечных синапсах и отвечает за движение. Если вы захотите пошевелить пальцем, мозг отправит электрический сигнал в мышечные нервы, где выделяется ацетилхолин, который вызывает сокращение мышцы. Он может как расслабить их, то есть сужать зрачки, бронхи, замедлять сердцебиение, так и делать их работу более интенсивной. В частности, ацилхалин активизирует работу желудочно-кишечного тракта. Помимо периферических функций, ацилхалин отвечает за работу головного мозга. Он способен как понижать уровень возбуждения, так и наоборот активировать мозг. В частности, он отвечает за процессы, связанные с памятью. А так при болезни Альцгеймера уровень медиатора снижается. Итак, мы еще раз коснулись болезни Альцгеймера. Следующий нейромедиатор – это серотонин. Я думаю, что все вы слышали это название. Он является еще также медиатором центральной нервной системы и тканевым гормоном. Самые известные функции серотонина – это контроль отрицательных эмоций. Подчеркиваю, девочки, нехватка серотонина – невозможность контролировать отрицательные эмоции. Этот нейромедиатор подавляет центры мозга, связанные с обидой, печалью, разочарованием. Проблемы в работе серотониновой системы влечут за собой депрессию, которая лечится с применением отдельных препаратов. Они блокируют механизм инактивации этого нейромедиатора, который в нормальных условиях нужен для того, чтобы прекратить передачу сигнала. Я думаю, все вы видели или, может быть, сами были в такой ситуации, когда вот уже понесло и остановиться невозможно. Что является блокаторами нейромедиаторов? То есть не позволяет вырабатываться нейромедиатором в необходимом количестве для того, чтобы делать вот эту проводимую реакцию в наших синавиальных узлах. Итак, это в первую очередь зависимость от алкоголя, никотина, наркотических средств. Сюда же входят и таблетки. Они, обращаю ваше внимание, что наркотики это не только когда человек колет их через вену. Наркотики это еще и те компоненты, которые находятся у нас в привычных да, таблетированных или других средствах, которые мы принимаем для, например, Подавление психосоматических заболеваний, проявлений. А также блокаторы нейромедиаторов, то есть не позволяют вырабатываться в нужном количестве. Это те а, наши эмоции, в которых мы погружаемся, не думая о том, какое последствие они принесут нашему организму. Это грусть, обида, гнев, страх. Ну, то есть как бы самые наши основные непозитивные, скажем так, эмоции. Каким образом можно повысить уровень нейромедиаторов? Это в первую очередь триптофан, аминокислота, которая содержится в сыре, орехах, молоке, индейке и бананах. Не зря люди ну, привыкли мы так, да, что наши бабушки давали нам на ночь молоко. Ну и некоторые добавляли мед. А триптофановая бомба это вообще молочный коктейль не с медом, а с бананом. Кроме того, важную роль в этом процессе играют углеводы. Необходимо еще съесть небольшой десерт, чтобы триптофон из крови добрался до мозга. Это важно помнить людям на диетах. Для хорошего настроения не стоит слишком строго ограничивать себя в сладком. Очень много различных каких-то приятных таких плюшек, да, когда вот как молочный коктейль с бананом, для этого не обязательно делать белую муку, что-то там с ней, можно очень даже хорошие десерты делать без глютена. Все эфирные масла, которые содержат линалаол и бета поддерживают выработку серотонина и дофамина в нашем организме. Но самые яркие представители это лаванда и пятигрейн. То есть пятигрейн считают мужской лавандой. Ну, сами понимаете, что лаванда слишком такой ярко выраженный запах, вот ну, какой-то слегка женский. А вот пятигрейн, это а, как раз для мужчин очень даже а, подходит. Вот. Чтобы повысить уровень нейромедиаторов, а, здесь нужно понимать, что концентрация серотонина зависит от того, насколько человек получает солнечного света. Вот говорят нейробиологи. Итак, витамин D помогает нам э, вырабатываться серотонин. Поэтому, когда у нас с вами вот такие переходные периоды э, осенние, да, когда у нас мало света, имеет смысл начинать пить витамин D. Хотя я хочу сказать, что даже в тех широтах, где круглый год солнца, там тоже рекомендовано пить витамин D. Потому что то количество часов или минут, или даже секунд у некоторых, которые мы находимся на улице, оно все равно не хватает вот этого времени для того, чтобы полное покрытие было нехватки витамина D. Поэтому имейте в виду, что такой витамин имеет смысл пить, можно сказать, круглый год. Когда у нас с вами все работает правильно с нейромедиаторами и гормоны наши правильно функционируют, то у нас получается такое состояние в здоровом теле, здоровый дух. Мы бодры, веселы, у нас есть энергия для того, чтобы что-то делать и есть цели и задачи, чтобы это что-то делать. И на следующем занятии мы с вами как раз и займемся тем, каким образом вот это вот все приводить в норму. Сейчас домашнее задание будет следующего характера. То есть нам важно сейчас понять, какого вида нейромедиаторов у нас не хватает. То есть вы сейчас еще раз прочтите необходимую информацию по пяти нейромедиаторам. Посмотрите чего вам не хватает, что вы сами уже поняли, что чего-то не хватает. И начинайте действовать в этом направлении. Поделитесь своими ощущениями, что происходит, если вы изменили там какие-то свои вкусовые привычки, или, может быть, занялись спортом, или еще что-то, что происходит в вашем Организме. или возможно начали там дышать необходимыми группами масел или принимать витамин D. Как быстро начал реагировать организм и что стало происходить другого с вами? Вот такое домашнее задание по рефлексии вам на этот урок. Для того, чтобы повысить уровень нейромедиаторов, у нас есть еще некоторые двоюродные братья серотонина и дофамина. Это следы аминов и рецепторов к ним. И в частности, тар 5 Вот это соединение а, доказано, что оно есть в обонятельной системе и в отделах мозга, ответственных за эмоции. И вот это соединение содержит все ароматы хвои. Поэтому... Очень многие психологи и психотерапевты советуют успокоиться человеку принятием хвойных ван. И я думаю, те, кто ездит у нас в различные санатории, вы тоже видели, что эти ароматы очень часто используются в ингаляциях. Также повысить уровень нейромедиаторов нам помогает дофаминовое голодание. Что это такое? Это то, когда мы самостоятельно отказываемся от чего-то, от чего мы получаем удовольствие. То есть от вкусной еды, от гаджетов, в которых мы сидим, от компьютерных игр, сериалах, общения, алкоголи. То есть здесь вот как раз и есть то понимание ретритов, да, когда человек там уходит на 7 дней и ни с кем не общается. И вот это дофаминовое голодание позволяет дофаминовым рецептором снова стать более чувствительными. Это Знаете, как мы дышали, например, Красной Москвой, а потом вдруг на 7 дней мы ушли в лес и перестали дышать искусственными запахами. И когда вышли из этого леса, эта Красная Москва для нас кажется ужасным запахом, и нам ее совершенно не хочется обонятельно ощущать. Итак, еще раз домашнее задание. Написать, какие нейромедиаторы необходимо вам повысить, исходя из своей психосоматики, каким образом вы будете это делать, разработать этот план и вот отследить, как меняется ваше настроение. Ну а я вас жду в следующем уроке.